Магнитные сепараторы. Назначение и место в схеме. Рабочий процесс. Сила притяжения магнита. Эффективность извлечения металлом. Производительность магнитного. Настройка и оперативное регулирование. Для нормальной работы сепараторов и учета выделенных. При снижении эффективности проверяют. Техническая характеристика магнитного. Магнитные сепараторы мукомольного производства. Назначение и место в машинно аппараторной схеме. В зерновой смеси, как правило, содержатся металломагнитные примеси, которые не удается полностью выделить в зерноочистительных машинах, рассмотренных в предыдущих видео. Ссылки на видео смотрите в описании. Наличие таких примесей может привести к искрообразованию и повреждению рабочих органов машин на всех этапах подготовки и переработки зерна. Особенно опасно попадание металломагнитных примесей в готовую продукцию, где их содержание строго нормируют. На мукомольных заводах с комплектным оборудованием предусмотрена установка магнитной защиты. После выпуска зерна из силосов, то есть после регуляторов потока перед оборудованием с вращающимися рабочими органами, обоечными машинами, триерами, машинами мокрого шелушения, вальцовыми станками, бичевыми машинами и на контроле готовой продукции. Рабочий процесс в магнитном сепараторе. Рабочий процесс в магнитных сепараторах основан на различии магнитных свойств зерновых продуктов и примесей. Для извлечения металломагнитных частиц необходимо, чтобы сила притяжения магнита, действующая на них, была не менее проекцией равнодействующей всех механических сил, испытываемых частицами, на направление силы притяжения. Силу притяжения магнита P в ньютонах, определяют по формуле, представленной на слайде. Эффективность извлечения металломагнитных примесей зависит в основном от соотношения сил притяжения металломагнитных частиц к магнитному экрану, удерживающих их в магнитном поле и смывающих сил потока продукта. Эффективность выделения металломагнитных примесей определяют также как и эффективность работы других зерноочистительных машин, то есть по содержанию примесей в зерне до и после очистки. Производительность магнитного сепаратора Q тонны в час зависит от толщины слоя H в метрах, плотности гамма килограмм делённой на метр в кубе и скорости транспортирования V в метр в час продукта, а также от ширины рабочей зоны B в метрах магнитного экрана. На мукомольных заводах с комплектным оборудованием используют сепараторы с постоянными магнитами контактного типа. То есть очищаемый продукт непосредственно соприкасается с магнитным экраном. В комплект входят три типа магнитных сепараторов. о 1 БМЗ с дисковыми магнитами, о 1 БМП с плоскими и о 1 БММ с кольцевыми магнитами. Магнитный сепаратор типа У1БМЗ магнитный сепаратор У1БМЗ01 предназначен для выделения примесей из зерна. Его устанавливают после силосов для неочищенного зерна регуляторов потока и непосредственно перед подъемом пневмотранспортом. Магнитный сепаратор У1БМЗ. Используют для извлечения металломагнитных примесей из аспирационных относов, промежуточных продуктов, размола и муки. Магнитные сепараторы этого типа имеют идентичное устройство. И состоят из следующих основных узлов. Корпуса, магнитные заслонки, цилиндрических магнитов, собранных в блоке. Корпус 5 представляет собой сварной короб с отверстиями для приема и выпуска продукта. В зависимости от технологического назначения и места установки, его изготавливают в двух исполнениях. Через люк в передней стенке корпуса по направляющим 1 вставляют магнитную заслонку. Магнитная заслонка выполнена в виде сварного кронштейна 2, в котором горизонтально установлены два блока цилиндрических магнитов 4. Пластина заслонки 7, перекрывающая отверстие люка корпуса, для герметизации снабжена прокладками 6 и ручкой 3. Каждый блок магнитов состоит из 10 постоянных дисковых магнитов 8 со вставками 9. Они собраны в цилиндрический стержень, закрытый кожухом 10. Магнитный сепаратор типа О1БМП Магнитный сепаратор О1БМП-01 предназначен для выделения металломагнитных примесей из зерна. Его устанавливают после силосов для отволаживания, а точнее после регуляторов потока. Магнитный сепаратор типа О1БМП используют для выделения металломагнитных примесей из промежуточных продуктов размола зерна. Устройство этих сепараторов идентично. Они состоят из следующих основных узлов. Корпуса, магнитодержателя и блока магнитов. Корпус обоих сепараторов представляет собой сварной короб с отверстиями для приема и выпуска продуктов. Он изготовлен в двух исполнениях в соответствии с технологическим назначением и местом установки. В передней стенке корпуса расположен люк, закрываемой крышкой 3. Для предотвращения пыли выделения установлены прокладки 2. Внутри корпуса смонтированы оси 4, 6 и 13. На них установлены магнитодержатель 11, направляющие накладки 1, ограничители 10 и ребро 7 для направления потока продукта на плоскость блока магнитов. Магнитодержатель представляет собой сварной кронштейн из нержавеющей стали, со вставленным в него блоками магнитов. Для удобства очистки магнитов весь магнитодержатель можно вынуть через люк корпуса за ось 4. А затем Снова установить по направляющим накладкам. Магнитный блок представляет собой 6 плоских магнитов, собранных в комплект и вставленных в корпус. Отличительная особенность магнитного сепаратора О1БМП-01 – наличие заслонки 8. Это сварной кронштейн, свободно висящий на оси 6, с закрепленным на нем грузом 5. Заслонка обеспечивает равномерную подачу продукта. В зависимости от количества продукта, положение заслонки, угол наклона регулируется грузом-противовесом. Магнитный сепаратор типа У1БММ Сепаратор У1БММ предназначен для выделения металломагнитных примесей из муки и состоит из следующих основных узлов. Корпуса цилиндрической магнитной колонки приемного патрубка и выпускного конуса. Корпус 3 представляет собой сварной полувертикальный цилиндр. В верхней его части расположен приемный патрубок 1 с отбортовкой, которая при помощи хомута соединяет сепаратор с самотечной трубой. В нижней части корпуса находится фланец 10 с отверстиями для установки и закрепления сепаратора. Внутри корпуса приварены козырьки 4, направляющие поток продукта на блок магнитов. Козырьки расположены по окружности корпуса двумя рядами в шахматном порядке. В корпусе предусмотрен люк, закрываемый дверью 12. Дверь с одной стороны связана с корпусом 3 шарнирной петлей 15, а с другой запирается двумя замками 16, обеспечивающими герметичность ее во время работы. Плотность закрывания двери регулируют выдвижным захватом. На внутренней стороне двери также приварены направляющие козырьки. В нижней части двери смонтирована подставка 8. Магнитная колонка 14 – основной рабочий орган сепаратора. Она представляет собой два блока 6 из кольцевых постоянных магнитов, разделенных между собой диском 5. Из диамагнитного материала и закрытых обечайкой. Для равномерного распределения муки установлен конус 2, для удобства очистки магнитов установлены шариковые опоры 7, на которых всю колонку можно поворачивать. Если поворот колонки затруднен, можно ослабить ее прижатие к подставке 8 ручкой 9. Мука по конусу 2 поступает в кольцевой канал сепаратора, где при помощи козырьков 4 направляется на магнитные блоки 6. Металломагнитные примеси притягиваются к магнитам, а очищенная мука выводится через выпускной конус 11. Настройка и оперативное регулирование магнитных сепараторов осуществляют следующим образом. После установки сепараторов во избежание пылевыделения проверяют плотность прилегания крышки типа У1БМП, магнитной заслонки типа У1БМЗ или дверки У1БММ. Запыённость в рабочей зоне не должна превышать 2 мг на кубометр. При необходимости заменяют прокладки, подтягивают резьбовые соединения и регулируют захваты замков, дверей соответствующих сепараторов для нормальной работы сепараторов и учета выделенных металлопримесей поверхность магнитных блоков очищают один раз в смену во время работы сепаратора не разрешается открывать крышку и очищать магнитные блоки регулировать или ремонтировать машину при снижении эффективности выделения металломагнитных примесей Проверяют производительность машин и регулируют слой продукта. Допускаемое содержание металломагнитных примесей в очищенном продукте не более 3 мг на килограмм. Размер отдельных частиц металлопримесей в наибольшем линейном измерении не должен превышать 3, мм, а их масса не более десятых мг. Если магнитная индукция становится ниже установленных норм, блоки магнитов перемагничивают. Техническая характеристика магнитных сепараторов представлена в таблице на слайде. Вы можете остановить воспроизведение видео, чтобы изучить технические характеристики подробнее и выбрать тот сепаратор, который подойдет для вашего производства.